Среди масляных красок существует ряд цветов, которые по своей природе уже являются висировочными и прозрачными. И даже при пустозном слое остаются прозрачными и легкими.